Итак, вы постоянно откладываете дела на потом. Однако тренировка, которую вы уже две недели собираетесь посетить, страшно вовсе не жутким тренером и не доминацией местных качков. Дело также не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это как всегда не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника еще 32% всех людей. И несмотря на то, что цифры выросли за последнее время, сама проблема древняя как мир. Еще Гисиот в своих стихах рекомендовал не откладывать дело на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной. Эти парни жили давно, но и сегодня, несмотря на их предостережения, среднестатистический работник ежедневно проводит полтора часа, откладывая работу на потом. Это, очевидно, приводит к потере времени и денег, а по итогу мы все равно в изнеможении допиливаем незаконченное так почему мы продолжаем откладывать на потом? Не лучше ли просто взять и сделать? К сожалению, так это не работает. Сказать прокрастинатору «иди да сделай» — это как попросить человека в депрессии приободриться. Прокрастинация — это сложный процесс, который имеет три причины. Во-первых, искаженное восприятие времени. В 2018 году исследователи сравнили две группы студентов, им было поручено за две недели написать текст на заданную тему. Первую группу никак не ограничивали, им нужно было просто сдать текст через две недели. Вторая же должна была каждую страницу сдавать в заранее установленный день. В конце эксперимента выяснилось, что группа, у которой было больше свободы, либо вообще не успела справиться с задачей, либо выполнила ее намного хуже группы, у которой были четкие дедлайны по каждой странице. Иными словами, мы не очень хорошо ориентируемся во времени, и нам нужны четкие рамки. Но хронические прокрастинаторы особенно плохо чувствуют время. Они как бы ходят вслепую, без четкого расписания они почти не способны нормально функционировать. Нужны дедлайны. Согласно последним данным, даже самостоятельно установленные ограничения улучшают результаты хронических прокрастинаторов на 40%. Иными словами, лучше иметь план на каждый день, а не на неделю в целом, а желательно даже на каждый час, чтобы в любой момент времени было ясно, чем нужно заниматься. Во-вторых, это непонятность удовольствия. Наш организм мотивируется успехом и готов делать ради него все, что угодно, и никакая лень не будет препятствием. Если же успех не предвидится или непонятно в чем он заключается, то сознание будет лениться и изобретать самые извращенные отмазки. Но большие и сложные проекты занимают много времени, поэтому одна рабочая сессия не приводит к успеху, который мы могли бы явственно ощутить. Например, похудеть это вопрос ежедневного труда в течение года без какого-либо видимого успеха. В таком случае наш организм с недоумением смотрит на рабочий процесс и отказывается работать. А собственно зачем? Успех где-то очень далеко, он неопределен и крайне маловероятен. С какой стати ему впахивать? Ведь он не понимает, зачем тебе сбрасывать вес, и уж тем более не знает, получится ли у тебя это. У хронического прокрастинатора мозги очень привыкли думать именно так, и почти любое дело кажется ему недостойным. Поэтому нужно объяснить самому себе, как выглядит ежедневный успех, с чего он начинается и какие у него параметры. Второй компонент – это, собственно, награда. Для каждого успеха должна быть своя плюшка, чтобы тело действительно ощущало это как успех. Используйте то, что вам наиболее приятно. Например, для меня это поездка на велосипеде или медитация в лесу. Для кого-то это могут быть компьютерные игры или хороший ужин. Главное, чтобы организм ощутил удовлетворение и понял, что он должен делать в будущем, чтобы получить награду. Но по первым порам, несмотря на все наши старания, тело обязательно будет сопротивляться, и даже награды не будут его радовать. Для прокрастинатора заняться делом – это как прыгнуть в холодный ручей. Первые 10 секунд очень болезненные, но потом становится даже приятно. Именно об этом потенциальном удовольствии и нужно помнить. Когда ваш мозг хочет отложить дело на потом, отсчитайте «5, 4, 3, 2, 1» и через силу, словно прыгаете в ледяную воду, займитесь делом. Исследования показывают, что 80% прокрастинаторов после такого ритуала через 5 минут входят в процесс и даже начинают получать от него удовольствие. И, наконец, третья причина прокрастинации – это отвлекающие факторы. Да, как бы банально это ни звучало, но даже если самого последнего бездельника поместить в комнату, где он может заниматься только хорошо распланированной задачей, за которую он получит награду, он ей займется. Большинство проблем возникает тогда, когда у мозга прокрастинатора есть выбор – заняться работой или посидеть в социальных сетях. Если у вас перед лицом открыта вкладка мессенджера, то тут даже дедлайны не помогут, поэтому проанализируйте свои отвлекающие факторы и максимально их от себя изолируйте. Итак, шаг первый. Каждый вечер составляйте четкое конкретное расписание, которое ограничивает каждую отдельную задачу во времени. Шаг второй. Дайте своему организму понять, почему он должен получать удовольствие от той или иной задачи. И, конечно, шаг третий — лишите свое тело выбора. Отберите у него альтернативы, изолируйте его наедине с задачей. Надеюсь, этот алгоритм будет вам полезен. Честь и удачи. Вообще, прокрастинация дичайше зависит от самодисциплины. Например, искаженное восприятие времени, о котором я сказал выше, очень связано со здоровьем дофаминовой системы, а импульсивность — с дисбалансом серотонина. На эту тему я сделал небольшой курс, для которого в течение года собирал, анализировал и каталогизировал подобную информацию, в результате чего появился мой курс по самодисциплине. О нем вы, собственно, можете узнать, перейдя по ссылке в описании.